Я приветствую тебя на своем канале тараторка Тема у нас сегодня такая. А расклад у нас на работу. Так я, наверное, его и назвал. <с> Сразу могу сказать, что он будет достаточно короткий каждый вариант, да? А, но вариантов я постараюсь сделать много. Сейчас посмотрим по ходу дела. Все тайм коды будут указаны в описании, как обычно. Не забудьте подписаться. Заранее вас прошу об этом. Потому что у меня практически. 90% их аудитории просто смотрят без подписки. Итак, раскат у нас на работу. Угу. Второй вариант. Третий. Четвертый. Блин. Вот у меня руки потряхиваются. Из-за этого, конечно, неудобно. Так, пять... Очень... Да нет, давайте пять. пять. вариантов, да. Пять вариантов. Выбирайте. Тема актуальная в наше время. Но она вообще в любое время актуальная. Так. Смотрите, если вам какой-то из вариантов, вот вы выбрали, он не резонирует, попробуйте выбрать другой, хорошо? Потому что, ну, не факт, что... Я не знаю... Как бы расклад все-таки общий, и невозможно под всех, да, подобрать. Вот. Может быть, вы не в том настроении, чтобы выбрать тот, который вам подойдет, вариант поэтому имейте в виду это. Все, надеюсь, вы все выбрали свой вариант. Мы начинаем. Смотрите, я могу эту карту прочитать как смена деятельности абсолютно, то есть э, в работе, да. Вы, возможно, уже отягощены тем, местом, тем выбором работы, да, где вы находитесь, возможно, вы уже не чувствуете да, никакого резонанса души, э, никаких перспектив роста и э, э, увеличения своего заработка да, на том месте, где вы сейчас находитесь. А еще, может быть, вы просто безработный в данный момент, да? Всякие обстоятельства в наше время бывают. Поэтому у вас вы, вы прямо в депрессии находитесь, и как раз из-за этой темы, да? Что, не можете найти себе место по душе, чтобы вам было комфортно работать? Или, вам, или вы находите такие вакансии, где э, э, ваши критерии, да, подбора вот этой ваш, вашей сферы деятельности, они вас не удовлетворяют. Либо заработок неподходящий, либо вы, допустим, хотите по удаленке работать, да, не зависеть от офиса, а у вас такой возможности нет, не предоставляется. То есть ну, на глаза не попадаются такие вакансии. Ладно, давайте давайте посмотрим, что если вам резонирует эта тема, да, это все про вас, я сейчас сказала, то давайте посмотрим, найдете ли вы в ближайшее время, давайте возьмем срок в три месяца, да, э, ту работу, в которую бы вы хотели реализоваться, да, вот, ну вот, звезды сойдутся так, как вам надо, да, в ближайшие три месяца. Ну, смотрите: время неподходящее, сразу могу сказать, либо. Что более всего вероятно, у вас просто закрыта дорога. Закрыта ли дорога, у смотрящего этот вариант? Ну, смотрите, пятерка, да, и вот, как бы, король Пентакли. Но мне вот чувствуется, что у вас действительно перекрыт канал. У вас должна быть работа, та, которую вы хотите. Но что-то мешает. Скорее всего, куда-то не туда обращаетесь, да, или, возможно, вам просто тупо перекрыли дорогу. Давайте, есть ли там какое-то воздействие, чтобы вы не находили вашу работу? Ну, есть какие-то недоброжелатели или советчики, да, такие советчики, которые вот, ну, не советовали, да, что лучше, уж не знаю, убиться об стену, чем вот, то есть такая ситуация. Ага. И давайте сделаем вот что, если вы попробуете открыть свой денежный канал, да, попросите там знающих людей или сами, как бы, да, проведете какой-то ритуал для того, чтобы открыть себе дороги, да, в этой сфере у вас пойдет все в гору. Дорога, да, откроется. У вас дороги закрыты тут, тут по картам, ну тут повешенный, как бы сразу вышел, сразу понятно, да. Хорошо, а в чем а в в заключается? Кто, возможно, кто повлиял? На это? Ну вот, смотрите, это либо горе-советчики, да, ваши, вас куда-то увели от мечты, от, а, а, как бы сказать, увели, увели у вас вот, почву из-под ног, да, а, как-то внушили вам Некое недоверие, да, к выбору к своему собственному. Я бы сказала, ну хуй плётили, да. Присели вам на уши, Де, деморализовали вашу волю, вашу, ваше я, ваш потенциал, да, то есть опустили вашу самооценку ниже плинтуса, вот такими вот даже под хорошим, знаете, под благими намерениями, да, выслана дорога в ад. Вот это про ваших вот этих людей, да, которые вам дают советы, как лучше куда лучше там, ну, в плане там резюме элементарно подать, или куда вообще податься. Не слушайте их, потому что они у вас реально, они вам взгляд закрывают. Тут магического действия я не вижу, но дорога она у вас вообще куда-то уведена от вас, вот реально. И скорее всего она у вас достаточно долго это тягамутина продолжается с сферы заработка. Нет у вас такого, что вы на одной работе задерживались больше, наверное, пару месяцев. Ну, если уж повезет, там до 10 месяцев вы продержитесь, но это будет, знаете, как будто м -м, сами через себя переступать. Вот, вот до такого ну, чувства опустошения вы вот э, себя доводите. Что я могу вам посоветовать с помощью карты? Давайте посмотрим. Как вам быть? Ну, смотрите, бороться с чужим мнением, да? И идти по пути своей интуиции, своих чувств. Вот, да. у вас чуйка своя есть, и у вас, в принципе, все при вас. Для... Вам просто взять и делать, как вам, ну, как душа ваша велит, вот этот зов, да, вот на него как бы ориентироваться нужно. Конечно, не сразу, да, тут шестерка, как бы, да. Возможно, даже вам придется переехать, или, или м -м, круто поменять совершенно да, русло, куда вы. Ä, ну, не знаю, сферу деятельности абсолютно, да. Возможно, то, то занятие, которым вы ну, или хобби, да, вот вы занимались, и оно у вас достаточно ну, профессионально получалось, но вы боялись реализоваться в этой сфере, потому что, ну, в силу каких-то, да, стереотипов, убеждений каких-то неправильных, навязанных, вы как-то боялись, да, реализоваться, поэтому а, пришло время, на самом деле, попробовать себя в что-то ну, в чем-то новом вот что я могу вам сказать результаты будут но не быстро не семимильными шагами а по чуть-чуть по чуть-чуть но у вас получится вот в эти три месяца попробуйте как-то вот поменять немножко свое мышление вам нужно себя проработать изнутри и тогда у вас пойдет все во внешнем как бы объяснить прорабатывая себя изнутри, у вас ваше окружение меняться будет, ваше мировоззрение будет проецироваться на, на вашу жизнь непосредственно физического формата, да? Все. с вами я закончил, Надеюсь, я вам помогла. Не забудьте подписаться и оставить комментарии. Так, второй вариант. Приветствую вас. У нас расклад на работу. Какая-то, знаете, ситуация на нервах сразу чувствуется. Вы либо в контрах, у вас на работе в коллективе траблы, да, проблемы. Не можете ну, как бы, взаимодействовать либо с вышестоящими да, коллегами, либо просто с, с, с такими же, как бы, на такой же должности людьми, да. В силу каких-то, не знаю, ну, не сошлись характерами, что называется. Я не скажу, что там есть какие-то там серьезные да, моменты. Но да, вы просто не сошлись характерами с теми людьми, с которыми вы сейчас работаете. Работа у вас, ну, такая серия простая, да, в том смысле, что, возможно, вы сейчас подрабатываете в сфере услуг, в продажах, в частности, да вы, наверное, сейчас такой какой-то сезонной проектной работой занимаетесь, или работой, которая уже, ну, просто в силу привычки там, да, у вас ну, как-то вот так сформировалась, в свое время вот выбрали э, профессию, да, вот, как все, э, как модно, да, и вот, ну, более-менее устроились, да, ну, вот, и это та работа, которую вы и та профессия, да, которую вы, в принципе, душой не выбирали. Ну или если вы ее выбирали, то у вас уже нет такого как бы рвения да, в ней реализовываться, развиваться и так далее. У вас что-то какая-то стагнация происходит. В частности, из-за того, что у вас нет вот этой идилии в коллективе. Человек-то хороший, в принципе же. Почему-то у вас... Сами по себе вы хороший человек, но вот из-за того, что вы такой открытый, позитивный, и, в принципе, у вас хороший набор качеств, высоких, высокодуховных, все равно ваша работа, она не подразумевает. Ну, как бы... Знаете, часто вот к таким и придираются на работе, добросовестным сотрудникам, которые вот делают, как вот как положено, как надо, как по-правильному, да, вот к таким как раз и лезут вот всякие там, не знаю, претензии на пустом месте, какие-то словесные перебранки, да, возданимают, там, не знаю, штрафуют, еще что-то, и вот ну, у меня почему-то вот такое идет по отношению к вам, какая-то несправедливость реально. Это именно потому, что вы глаза мозолите своими качествами внутренними. Ладно. Мы тут не разбираем взаимоотношения, да? А мы разбираем работу. Так, давайте посмотрим. Для тех, кто хочет, э -э, скажем так, остаться на работе, имеет смысл? Нет, сразу. А для тех, кто найти новую желает? Ну, вы еще будете искать. Искать вы будете, да, однозначно. То есть это не то место, где, бы, где вам нужно ну, как бы, да, загнездиться в этом плане. Хорошо, а ближайшие три месяца давайте посмотрим, найдете ли вы хотя бы более-менее подходящую для вас работу. Да, да. Кстати, проектные форматы это прям чисто для вас. Особенно удаленного формата, я могу сразу сказать. Фриланс, это все про вас. У вас реально получается вот это вот получится. Угу. А для тех, кто какой-то, вот, не знаю, офис или какое-то постоянное место работы, вот у вас пойдет в этом плане? Ну почему нет? тоже ну, нормально, стабильно тоже будет. Ну немножко подыскать, нам. не надо торопиться. Самое главное не торопитесь своих поисках. Да? Дорога у вас есть, она проложена, но не, не расстраивайтесь. Самое главное э, о том, что сейчас у вас не очень там. Кстати, там даже больше будете зарабатывать, чем там, где вы сейчас находитесь, в разы. Можете даже там карьеру свою поставить. Ну, возможно, вы там в директоре не превратитесь, там, да, я не знаю, или генерального директора, или еще как-то кого-то там учредителя, и так далее, акционера. Но у вас будет стабильная заработная плата, да, с нормальной, как бы адекватной оценкой вашего труда и у вас, не будет, у вас не будет же проблем с коллективом, не там, не там. Ну смотрите, если вы пойдете в удаленку, да, то вам будет попроще. М -м -да. Но вам больше придется полагаться на какие-то интуитивные моменты, да? Это вам чуйка поможет. А в плане, если вы на постоянном месте где-то вот куда-то ездить, да, на работу надо будет, то вам нужно будет себя там показать и как бы и в обиду не дать, да. То есть поставить себя, ну, в такую позицию, если что, как бы, да, я сама за себя или сам за себя постоять смогу, да. Хорошо, а чем это может закончиться для вас? Ну, вот как раз признание. Признание вас как человека такого, Сильного, замотивированного и, и все в таком ключе, да. Поэтому не расстраивайтесь, у вас все впереди. В течение трех месяцев вы найдете работу. Не сразу, конечно, но, тем не менее, дорога у вас есть. Все, надеюсь, я вам чем-то помогла. Подписывайтесь на канал. А мы продолжаем. Третий вариант. Приветствую вас. Тут сразу могу сказать человеку занимает какую-то должность достаточно важную вот в цикле той работы где вы задействованы да в иерархии у вас какая-то тоже свое место есть угу. так что там у вас с работой давайте посмотрим вы можете не переживать о том, что там, не знаю, сокращение, не сокращение, да, что, или там, не знаю, понижение заработной платы. Нет, ни в коем случае. Все будет стабильно выплачиваться вам в полном объеме. Окей. А... Что еще там скажем? А, вот оно что, да, где притаилось-то, да. Смотрите, кто хотел поменять работу. Я бы вам не советовала это делать сейчас. Почему? Тут, знаете, всплывает момент того, что многие, кто выбрал этот вариант, возможно, задумывались уже о том, чтобы вот с теми знаниями, да, приобретенными на этом месте работы, да, вы бы хотели уже что-то свое открыть. Но очень много сейчас ну, проблем да, у нас в экономике. И вам будет тяжело там, раскрутиться как-то, да, и занять свою нишу. Сейчас не совсем благоприятное время. Поработайте пока на дядю, ну, грубо говоря, да. Поработайте на своем прежнем месте. Да, потому что вы сейчас поспешите, а потом будете локти кусать. Немножко потерпите, да. А... Я бы вам посоветовала потом еще ну, как бы расклад обновить в плане там пересмотреть его спустя ну хотя бы недельку, да, две, может быть. Возможно к тому моменту уже поменяется ситуация. Но давайте посмотрим, а на этой работе у вас все чикибрики. Да, вам нормально и пл платит стабильно. А я не знаю, что вы переживаете. Ну, нет, нет, неблагоприятное сейчас время для того, чтобы идти в свободное плавание. Вот реально. Подождите, пока не надо с плеча рубить, реально. Сейчас неблагоприятное время. Сейчас вам лучше остаться на прежнем месте. Вот реально. У вас там он стабильно все. Да, возможно, не все так гладко, приходится там, не знаю, нервами, да, как бы не, не иметь нервы остальные при вашей работе. Но тем не менее, пока это лучший из возможных вариантов. Все, Надеюсь, я вам помогла. Не забудьте подписаться на канал. Четвертый вариант, я вас приветствую, что у вас там с работой, по работе. Ну, тут я сразу вижу, у человека есть а, возможность. А, то есть вам предлагают какие-то варианты, да. Вы сейчас выбираете, как лучше для себя, да? Возможно, у кого-то стоит вопрос о, о, о работе такой, да, которая подразумевает под, свой, под собой переезд, а, смена дислокации, да, на постоянке. Или же м -м, такая работа разъездного характера. Или там вахтовым методом и так далее, да. Что у вас с работы? С чем связано? Это сразу могу сказать, что что-то семейное. Это сразу про тот момент, что если у вас есть предложение по вахтовому методу да, работы, по смене как бы дислокации, да, вот, не знаю, там переезд в другой город связан с работой. Не торопитесь с как, как, как, как бы сладко это не звучало, да, не надо как бы тоже соглашаться сразу. Выясните все моменты подводных камней, возможно, будет очень много. А, возможно, вам там навешали, как бы, да, лапшу. Наговорили всяких преимуществ, да, но по факту там, возможно, вообще все что угодно, да. Так, ага, а по поводу другого варианта, что там у нас с работой... Капец, как-то странно. Ну, смотрите, скажу вам сейчас, если у вас сейчас есть стабильная пока что работа, колым, да, или как-то еще это если назвать, ну, по поводу там, не знаю, тут что-то со стройкой, возможно, будет связано, да, вот человек, который выбрал этот вариант, это, скорее всего, мужчина как мне кажется, да, потому что, ну, не так часто у нас женщины там работают вахтовыми методами или, или как-то там, не знаю, с проживанием. Тут именно что-то с проживанием идет, да, по большому счету. Или, ну, то есть работа связанная с, с нахождением, то есть на работе 24 часа, то есть какой-то период времени Вот. Или же... Очень много времени занимает а, непосредственно сама по себе работа, да, и вы, вы близко живете к этой работе. Так, смотрите, вот вот этот столбик, он у меня как идет, ну вот это вообще общее. А, это та работа, где вы примерно сейчас находитесь, да. А вот это, если вы а это вот вахтовый метод, который вам предлагают. А этот вариант, если вы, допустим, поменяете на, на, на что-то похожее. да. То есть у вас пока здесь вы деньги имеете, то есть, да, пока она стабильная будет. Но потом уже да, надо будет поиск, поиском заняться, более подходящего варианта. Да? А здесь вы, получается, ну, возможно, даже переедете да, куда-то поменяете место жительства, связано это будет с работой, с этой, да, но в итоге выхлопа как такового не получите, да, а здесь как бы более-менее стабильно, да, не надо париться, но в итоге вам, вам все равно как бы захочется поменять место работы, в любом случае. И тот, и этот вариант, ну, как бы мне кажется, стабильнее, конечно, вот то место оставить, где вы сейчас, ну, хотя бы еще на пару месяцев посидеть, подождать искать другие варианты, потому что то, что вот и вам мы и этот вариант прилагали, и вот этот, это не совсем то, что на что вы рассчитывали. Хорошо, ну, а ближайшие три месяца это надо думать. Так, а какое. Смотрите, если вам предлагают работу по знакомству, вы сильно тоже не раскатываете губу. Ну, потому что не особо плодотворно. Лучше обращайтесь через, ну, я не знаю, хедхантер, какие-то вот такие вещи, да, или через ваших работодателей бывших, да, или еще что-то вот. А, потому что, ну, вот через знакомство, типа, понебратство, вот это, ну, неприемлемо в вашем случае. Потому что начнется, ну, начнутся тоже какие-то расприозы. Строго деловых отношений придерживайтесь. Да, вот, вот таких вот людей ищите в плане, если там вам предлагают работу, ориентируйтесь на них. Пока вот два месяца я бы вам посоветовала. Да, варианты, безусловно, надо рассматривать в любом случае, да. Но вот эти два месяца можете остаться на своей прежней работе, работе а там уже к третьему месяцу вам уже можно переходить на новое место работы, да. Как раз, кстати, связанная с вашей нынешней вот деятельностью. То есть тут не, не, не идет речь о том, чтобы полностью изменить там направление. Допустим, вы там были, не знаю, строители, а тут раз и решили войти, в it индустрии уйти, да? Вот, тут именно вот как вот у вас вы привыкли работать, вот в той же сфере и у вас работа будет продолжаться, да? Надеюсь, я вам помогла. Подписка с вас. Обязательно напишите комментарий, что вы обо всем этом думаете. А мы переходим к следующему варианту. Пятый вариант. Я вас приветствую, что у вас на по поводу работы. Ну, тут, скорее всего, безработный тоже смотрят меня. Скорее всего, по сокращению. Или человек, у которого там ну, некрасиво ушел. Не получилось вам красиво уйти с прежнего места, да? Так может быть. Если вам это откликается, продолжайте слушать. тяжелый человек сами по себе. Вот реально тяжелый на подъем человек. Я таких знаю личностей. Ну, если это вам откликается, ну, как бы, да, это ваш вариант. Если нет, если вас это как-то задевает, то, конечно, выберите другой. А, что я могу сказать по поводу вас? А, в принципе, если вы захотите, вы устроитесь на любую работу. Вообще никаких проблем я не вижу. Но вы очень долго запрягаете. Вот вам вы вот хронически... Прям, я не знаю, телитесь очень долго. Вот такой вы сами по себе человек. Про таких, как вы, говорят, долго запрягает, да быстро едет, да. Но зачастую у вас просто выхлопа не хватает для того, чтобы да, в итоге к каким-то действиям прийти. Ну вот тут может смотреть человек, который может годами не работать. Просто в силу каких-то своих загонов. Вот честно. Ну, таких, я таких человечков знаю. Есть такие, бывают. Вы можете жить за счет, не э, знаю, семьи, да и так далее. А можете, может, уже будет под 40 лет, а вы жить можете с родителями. Это все вот так может быть. Тут вообще у вас не о работе. У вас у башка забита чем-то вообще совершенно ну, не связано с работой. Вы вообще о работе думаете только, когда, я не знаю, у вас, у вас в это тыкают, честно говоря. Вот реально. Вроде, о, да, точно надо вроде выйти. Мне же уже надо что-то, ну, как бы свои какие-то потребности закрывать. Ну, в принципе, можно и так пожить. Получая там минимум, да, ну, там, я не знаю, кушать там, одеваться. Ну, минимальные потребности там да, закрывать свои, да, и вас, вас в принципе, все устраивает. Ну, тот человек, который живет в семье. Я имею в виду не то, что у вас там дети свои или еще что-то, а именно вы в своей семье. То есть это человек, который, ну, современный, да, как молодежь называется, сейчас они вот живут с родителями и здравствуют, да? Родители там пашут, а они дома сидят, котлетки греют. Так. Что вам нужно для того, чтобы пойти на работу, устроиться нормально? Ну, знаете, спустите немножко планку для работодателя, вернее, своих запросов. Да, у вас там тонкая организация душевная, но тем не менее возьмите и поработайте, я знаю, руками там. Прошу прощения ногами, да, то есть на обычную самую работу, вот, которая вот есть, я не знаю, вот 90% у нас что сейчас, продажах, да? Ну, хотя бы вот так вот. Ну, вот что-то сильно вы о, высокого мнения о себе, вот как бы это жестко не звучало, да, вы хотите как бы чтоб у вас кэш был, тогда идите и работайте. Вот это просто вот все, тут я больше ничего даже сказать не могу. Ну, вы, блин, дома сидите, если вы вот, поищите что-то, ну, на фрилансе, я не знаю, сейчас никаких проблем с этим нет. Вас, на самом деле, деньги любят. Вот как ни странно, у вас реально деньги любят, иначе вы бы не сидели, да, столько вот времени, да, дома. А, вас и так одевают, поют, кормят, да, но тем не менее, вы можете и сами бабки заработать спокойно совершенно. И вас перестанут тюкать за то, что вы там как-то не реализовали, сидите на чьей дыше и так далее, да ну вам надо, знаете, планку приспустить немножко, вот приспустите планку, научитесь, да, вот рубль зарабатывать, поймете, каково это, да, немножко проживете вот в этой шкуре и все, и, и вы уже, ну, знаете, у вас пройдут вот эти психологические загоны многие, да, связанные с этой сферой, и но вам надо научиться не только как бы, да, цену деньгам вот эту меру, да, понять, но и и вот это, как кровью потом, да, что называется, заработать, зарабатывать, научиться. Нет. А в первую очередь вам надо научиться себя в социуме отстаивать. У вас очень много вот этих вот каких-то убеждений, они совершенно иллюзорны, вот честно. Тут люди смотрят меня, которые, ну, не знаю, до 30 с хвостиком буквально, вот которые, у которых не было как такового опыта нормальной работы, стабильной там, да, я уже, ну, если мы уже говорим про продажи, у вас, э, не знаю, вы там до трех месяцев то смогли там как-то доработать, нет, у вас такого нет, я тут не вижу. То есть вы человек нестабильный, человек, который привык жить за счет других. Как бы это жестко не звучало, но так и есть. Вот. научитесь хотя бы вот, ну. Да, не, за небольшую зарплату, но хотя бы так попробуйте. У вас все равно как бы та помощь, которую вам оказывают близкие, она никуда не денется. Вы все равно в плюсе в больше будете. Ну и, и опыт приобретете, несомненно. Поэтому вам нужно перестать себя жалеть, да, и уже идти. И, ну, начинать вещами какими-то полезными заниматься в плане заработка денег. Потому что у вас деньги, они к вам легко идут. Просто научитесь этим пользоваться. Все. На этом я закончил. Надеюсь, я вам помогла. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, обязательно оставляйте комментарии. До следующего видео. Пока-пока.